Ну что, друзья, всем привет, будем начинать. Напишите, пожалуйста, в чате, видно меня, слышно меня, у всех ли работает видео или звук. Отлично. Отлично. Очень радостно, что вас так много сегодня. Отлично. Спасибо. Ну, сразу же представлюсь. Зовут меня Евгений Султанов. Многие из вас меня знают. Я работаю в сфере закупок уже очень давно. Я являюсь дипломированным экспертом в этой области. Руковожу специализированной организацией Фонд развития и конкуренции и преподаю, в том числе научных и на веб-площадках. Сегодня мы с вами попытаемся раскрыть очень интересную, на мой взгляд, тему «Рамочные договоры в закупках по 223 ФЗ». Тема непростая, именно поэтому, на мой взгляд, она очень интересная. И, как мне показалось, здесь самые интересные моменты кроются, как раз, казалось бы, в таких достаточно простых вещах. ну я думаю, что по ходу вебинара мы с вами все это увидим и вместе с вами в этом убедимся. По поводу организационных моментов, ну, естественно, будет запись вебинара направлена всем, кто зарегистрировался. Свои вопросы вы можете писать на вкладке вопросы, какие-то комментарии, ответы на мои вопросы можете писать в чате. В общем-то, все как обычно на всех других вебинарах. По продолжительности. Ну, вообще, мы планировали, что вебинар будет длиться примерно полтора часа. Точно сказать сложно, поскольку в режиме вебинара эту тему я буду рассказывать впервые. Ну, я думаю, что мы с вами будем ориентироваться примерно на, на это время. Во время, презентации, во время вебинара значит, мое выступление будет сопровождать презентация, которую вы тоже получите вместе с записью вебинара. Если по ходу вебинара у вас будут возникать какие-то вопросы, вы их пишите во вкладку «Вопросы», но это не значит, что я буду отвечать на них сразу. Скорее всего, большую часть вопросов я на самом деле освещу в ходе своего выступления, то есть по большому счету отдельно на них отвечать и не понадобится, но если какие-то вопросы останутся нераскрытыми во время моего выступления, то э, в конце вебинара у нас будет специальное время для того, чтобы я э, на эти вопросы ответил. Я вас призываю быть активными, и когда я вам буду задавать какие-то вопросы, чтобы вы обязательно тоже на них отвечали и подключались к диалогу. Мне вообще очень нравится, когда образовательные мероприятия в очном режиме или в режиме веб-конференции проходят в таком режиме жилого, живого диалога, поэтому очень хочется, чтобы у нас с вами сегодня сложился приятный и полезный разговор. Итак, сейчас мы с вами... Сейчас на экране вы видите мои контакты. Если какие-то вопросы значит, у вас возникнут уже после вебинара, или если на какие-то вопросы вдруг сегодня не получится у вас получить развернутый ответ, то вы всегда можете обратиться при помощи этих контактов ко мне. Я думаю, что неразрешимых вопросов у нас с вами не останется, и все будет хорошо. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что я активно занимаюсь ведением своего блога в Инстаграме, посвященном закупкам, поэтому призываю вас на меня подписаться. Именно там мы обсуждаем самые злободневные темы в сфере закупок, в том числе там я бесплатно консультирую в области закупок, Координаты моей страницы вы сейчас видите на экране, если вы на меня подпишетесь, это будет очень здорово. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, Говорить мы будем, конечно, о рамочных договорах, но условно я попытался разбить эту большую тему на несколько вопросов, которые сегодня постараемся осветить. Во-первых, попытаемся разобраться, что такое вообще рамочные договоры, что называется рамочным договором и какова правовая основа вообще заключения рамочных договоров. Вот эта тема казалась бы достаточно простая, но именно в ней и кроется сама, сама суть и сама сложность заключения рамочных договоров и вообще природы рамочных договоров, особенно когда речь идет о закупках по 223 ФЗ. Поговорим с вами о видах рамочных договоров, какие виды рамочных договоров бывают, какие подходы к рамочным договорам в экспертной среде существуют, какие механизмы, исходя из этого, заключения рамочных договоров можно выделить, в том числе в закупках по закону 223 ФЗ. Отдельно мы сегодня с вами поговорим о закупках без объема, в том числе о закупках без объема с ценой за единицу товаров, работ, услуг и о закупках без объема с формулой цены. Ну и здесь наша с вами самая главная эта задача будет вообще, вообще-то говоря, разобраться. А вот эти вот закупки без объема, такие ушли они на самом-то деле без объема и такие ушли они на самом-то деле рамочные? Ну, об этом мы... Подробно сегодня поговорим. Я думаю, что вы уловите ход моих мыслей, и в ваших головах тоже зародится сомнение на этот счет. Ну и в завершении вебинара мы сегодня с вами обсудим с какими проблемами чаще всего сталкиваются специалисты при, при проведении закупок с целью заключения рамочных договоров. Тут на самом деле не все так просто, и я думаю, что большая часть вопросов, которые вы сегодня будете мне задавать, она будет касаться как раз проблемных вопросов при заключении рамочных договоров и при проведении, собственно, закупок с целью заключения рамочных договоров. Потому что очень много, скажем так, Белых пятен есть и в нормативно-правовой базе, и в работе единой информационной системы на этот счет. Ну, об этом всем сегодня тоже поговорим. Итак, что такое рамочные договоры? Вообще говоря, ну, какое-то время назад этот вопрос скажем так, был открытым. Термин «рамочные договоры» использовал исключительно в качестве профессионального жаргона, нигде в нормативных актах не был закреплен, так было до 2015 года, пока, пока летом 2015 года в Гражданский кодекс не была введена отдельная статья, посвященная рамочным договорам 429.1. Она как раз и определяет теперь для нас с вами, что такое рамочный договор. Итак, рамочный договор – это договор, который определяет только общие условия взаимоотношения сторон. То есть мы с вами привыкли, когда в договоре... Э обозначаются все обязательственные условия самого договора – права, обязанности, ответственность каждой стороны. В рамочном договоре все обстоит немного иначе. Рамочный договор определяет только общие условия взаимоотношения сторон, при этом эти условия в ходе исполнения договора могут быть конкретизированы или уточнены. Вот здесь хотелось бы обратить ваше внимание на несколько нюансов. Во-первых, эти условия могут быть конкретизированы. То есть не должны быть конкретизированы, а могут быть конкретизированы. Это первое, на что необходимо обратить внимание. А второе – это то, каким способом данные условия конкретизируются. Гражданский кодекс в этой части содержит открытый перечень, способов конкретизации или уточнения условий, к ним относятся и заключение отдельных договоров во исполнение рамочного договора, подача заявок или иным образом. Вот такая формулировка содержится, содержится в Гражданском кодексе. Я бы хотел, чтобы вы сейчас в чате написали мне, какие вы способы конкретизации рамочного договора можете выделить. То есть вот помимо заключения отдельных договоров во исполнение рамочного договора и помимо подачи заявок, может быть, кто-нибудь из вас с какими-нибудь другими способами, способами конкретизации или уточнения рамочного договора сталкивался на практике. Напишите, пожалуйста, в чате. Спецификация, Елена, прекрасный вариант. То есть мы заключаем рамочный договор, а потом, потом к этому рамочному договору один раз или периодически заключаем отдельный, составляем отдельный документ, спецификация, в котором уточняем уже условия взаимоотношения сторон. Дополнительное соглашение, тоже прекрасный вариант. Ну, коллеги, на самом деле, какой бы вариант вы ни предложили, он будет правильным. Еще раз подчеркну, Гражданский кодекс содержит здесь открытый перечень способов конкретизации или уточнения э, условий рамочного договора. А вообще говоря, давайте попробуем разобраться, а что может быть не установлено в рамочном договоре. Вот давайте сейчас каждый из вас вспомнит ну, любой договор, который вы там, периодически заключаете – Будь то договор подряда, договор оказания услуг, договор поставки. Представьте себе ситуацию, что из этого договора вы какое-нибудь условие убираете. Какое можно условие из договора убрать, чтобы, оно, чтобы этот договор стал рамочным? Объем, цену, прекрасно. Количество. Замечательно. Ну, я на самом деле, друзья, ожидал, что именно э, такие примеры э, условий, которых в рамочном договоре нет, вы будете приводить, э, потому что именно они с точки зрения закупок по 223 ФЗ, представляют для нас вот эти примеры, наибольшую практическую ценность. Поэтому мы сегодня именно на таких закупках особенно остановимся, на закупках без объема, без конкретного объема или без конкретной цены. Но на самом-то деле в рамочном договоре может не содержаться абсолютно любое условие, которое мы привыкли с вами иметь в обычном договоре, договоре подряда, договоре оказания услуг или договоре поставки. Это может быть срок исполнения договора, его может не быть в рамочном договоре, и он может тоже конкретизироваться путем составления отдельного документа. В рамочном договоре может быть не указано конкретное место для исполнения договора, например, место выполнения работ или место оказания услуг или даже место поставки товара. И это условие тоже может конкретизироваться путем составления отдельного документа. На самом деле, подчеркну, любое условие может не содержаться в рамочном договоре. Следующий вопрос, на который нам с вами нужно ответить, это, а можно ли в принципе заключать рамочные договоры, вот исходя из того, что мы сейчас с вами назвали, можно ли в принципе заключать рамочные договоры в закупках по 223 ФЗ? Вопрос на самом деле не праздный, и мы сегодня с вами в этом убедимся, потому что ну, сложно дать на него совсем однозначный ответ, именно исходя из того, что не очень-то понятно на самом-то деле, что считать рамочным договором. Итак, ну, моя позиция такая. Прям попытаюсь сейчас выстроить для вас логическую цепочку, чтобы вы поняли ход моих мыслей, чтобы вы поняли ход моих мыслей, почему я считаю, что заключение рамочных договоров в закупках по 223 ФЗ возможно. Все мы знаем, что у нас в законе в 223-м есть замечательная вторая статья, она называется правовая основа закупок. Так вот, согласно части первой статьи второй закона 223 ФЗ. Заказчики при осуществлении закупочной деятельности должны руководствоваться определенными нормативными документами. Этот, норматив, этот перечень нормативных документов указан в первой части статьи 2 223 закона, и давайте посмотрим, что там обозначено. Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, собственно, законом 223 ФЗ, иными нормативными правовыми актами и собственным положением о закупке. В этом перечне для нас с вами... Важным является именно Гражданский кодекс. То есть Гражданский кодекс с самим 223-м законом назван как составная часть правовой основы закупок. Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-му закону, должны, помимо прочего, применять в том числе Гражданский кодекс. А мы с вами буквально только что обозначили, что... В самом Гражданском кодексе содержится определение рамочного договора. То есть Гражданский кодекс, считай, с позиции Гражданского кодекса, заключение рамочного договора возможно. Исходя из этого, можно сделать ну, логический вывод, что... Заключение рамочного договора возможно и в закупках по 223 ФЗ, потому что 223 закон содержит прямую отсылку в этой части на Гражданский кодекс. Это первое. А второе, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, и здесь тоже есть взаимосвязь с Гражданским кодексом, почему многие специалисты считают, что заключение рамочного договора в закупках по 223 ФЗ, ну скажем так, нежелательно. Дело в том, что большая часть рамочных договоров, и, собственно, ваши примеры это сегодня уже подтвердили, проводятся, ну, скажем так, когда в них отсутствуют условия по общему объему или общей цене. Если мы с вами откроем требования к содержанию извещения или документации, закупках по 223 ФЗ, это статья 4 223 закона, мы увидим, что в составе извещения и документации обязательно должна содержаться информация о количестве или объеме закупаемых товаров, работ, услуг. И вот здесь, казалось бы, и возникает вот этот вот вопрос, вот это вот непонимание. То есть закон нам говорит, что количество товаров, работ, услуг в закупке обязательно должно быть указано, в то же время мы с вами понимаем, что в закупках, по рамочному договору это количество или этот объем работы или услуг в договоре может не содержаться. Но на самом-то деле вот этот вопрос, эту проблему разрешает сам гражданский кодекс. Дело в том, что, например, согласно тому же гражданскому кодексу, к примеру, вот возьмем договор поставки, открываем 465-ю статью Гражданского кодекса, которая нам, опять же, черным по белому говорит, что количество товара может быть ведь установлено не только в натуральных единицах измерения. То есть товары измеряются не только в литрах, в килограммах, в штуках или в каких-то других единицах измерения. На самом деле количество закупаемой продукции может измеряться еще двумя способами. Либо в денежном выражении, то есть когда количество закупаемой продукции измеряется в рублях, либо путем порядка, путем порядка определения этого количества. То есть, если в закупке у вас количество товара установлено в рублях, то считается, что количество этого товара определено. И в этом плане вы уже не сталкиваетесь вот с этой проблемой, когда по рамочному договору как будто бы невозможно указать количество закупаемого товара. И, и здесь опять же действует та же логика – 223-й закон нам говорит о том, что в закупках надо руководствоваться гражданским кодексом. Гражданский кодекс нам говорит о том, что количество закупаемой продукции может быть установлено не только в натуральных единицах измерения, но и в рублях или путем установления порядка его определения. И, исходя из этого, мы делаем вывод, что заключение рамочного договора в закупках по 223 ФЗ возможно. Отдельно мне бы хотелось, хотелось бы остановиться на практике, которая возникает по этому вопросу. Можно или нельзя заключать рамочные договоры по 223 ФЗ. Ну, здесь надо понимать, что практика со временем меняется. Почему? Потому что сначала появился сам закон 223, потом в Гражданском кодексе собственно, появилась статья по рамочным договорам, а потом... Отдельные моменты по поводу процедурные моменты по поводу проведения закупок для заключения рамочных договоров были внесены в сам закон. Мы сегодня о них подробно поговорим. И вот вслед за этим изменением нормативно-правовых актов ну, вот в области заключения рамочных договоров меняется и судебная и административная практика. Ну Скажем так, здесь на самом-то деле нельзя прослеживать очень четкую тенденцию от того, что сначала было нельзя заключать рамочные договоры, а потом вдруг все стали считать, что можно. На самом деле практика разная. И есть... Разъясняющие письма, есть э, практика Федеральной антимонопольной службы, есть и судебная практика, которая нам на этот вопрос можно или нельзя заключать рамочные договоры в закупках по 223 ФЗ, дает разные ответы. Вот я вам на слайде привел несколько примеров по поводу, ну, чтобы вы как раз убедились, что практика это складывается разная. То есть, вот, Например, Минэкономразвитие уже давным-давно, еще когда они были главным регулятором в сфере закупок, говорило нам, что заключать рамочные договоры в закупках по 223 фаза можно. Судебная практика, в том числе та, которая доходила до Верховного суда, тоже подтверждала нам, что в принципе, э -э -э -э, ну, исходя из специфики деятельности отдельных заказчиков, проведение закупок с целью заключения рамочных договоров возможно. С другой стороны, например, Федеральная антимонопольная служба в своих нескольких решениях, в, своих, в том числе постановлениях о привлечении к административной ответственности, или, вот, например, в своем обзоре практики неоднократно говорила о том, что заключение рамочных договоров по 223 ФЗ невозможно. Вот они здесь как раз руководствовались тем самым, моментом, тем самым сомнением, про который мы сегодня с вами уже говорили, о том, что в закупках по 223 ФЗ обязательно устанавливать количество закупаемых товаров, работ, услуг, а при заключении рамочных договоров такое количество или такой объем может не устанавливаться. И, исходя из этого, антимонопольная служба вот в, тех решениях, в том решении, в том постановлении, которое вы видите сейчас у меня на слайде, приходили к выводу о том, что в связи с этим заключение рамочных договоров по 223 ФЗ невозможно. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему такая противоречивая практика. Ведь на самом деле вроде бы все просто – есть Гражданский кодекс, есть 223 закон, который ссылается на Гражданский кодекс. Гражданский кодекс в общих чертах определяет порядок заключения рамочного договора. Но, казалось бы, все должно быть просто, и практика должна быть единой. На самом деле, мне представляется, что вот это вот разнообразие практики по вопросу, можно или нет заключать рамочный договор, в том числе в закупках по 223 ФЗ, вот это разнообразие практики оно вызвано... В принципе, разными подходами к заключению рамочных договоров. Вот слайд, который вы сейчас видите, называется «Виды рамочных договоров». Но ну, на самом-то деле я бы назвал его по-другому. Я бы назвал его подходы, в принципе, к восприятию понятия «рамочный договор». Какие это подходы? Ну, Первый подход – это когда рамочный договор является самостоятельной закупкой. То есть вы заключаете рамочный договор – с целью осуществления закупки. То есть это прямо рамочный договор на поставку товаров, рамочный договор на выполнение работ или рамочный договор на оказание услуг. Соответственно, в таком рамочном договоре не указывается какое-то условие взаимоотношения сторон, и это условие вы в ходе исполнения договора конкретизируете путем составления или заключения какого-то отдельного документа. То есть, по данной закупке, сам рамочный договор и будет являться, ну, собственно, договором на эту закупку: договор поставки товара, договор оказания услуг или договор выполнения работ. Есть и второй подход: когда рамочный договор представляет собой не самостоятельную закупку, а отбор потенциальных участников для последующего проведения. Значит, конкурентной или неконкурентной закупки, или нескольких конкурентных или неконкурентных закупок. Ну, я думаю, что в практике вы сталкивались на самом деле с таким механизмом. Ну, или, по крайней мере, про него слышали. Такой механизм широко используется и в некоторых типовых положениях о закупке, которые есть у нас в стране, или в положениях о закупке, которые к которым присоединяются заказчики, работающие по единым положениям о закупке в рамках, например, государственных корпораций. Что это такое? Ну, на самом деле это, если говорить по-русски, это предквалификационный отбор. То есть вы проводите предквалификационный отбор, в ходе этого предквалифи... предквалификационного отбора выбираете потенциальных участников, которые в последующем участвуют в отдельных закупках, это могут быть конкурентные или неконкурентные закупки, и вот по итогам тех уже отдельных конкурентных или неконкурентных закупок заключаются договоры на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. То есть рамочный договор представляет собой просто отбор, это не закупка, это не поставка товара, это не выполнение работ или не оказание услуг. То есть это фактически просто договор, который ну вот как раз в понимании Гражданского кодекса определяет общие условия взаимоотношения сторон, а конкретные условия взаимоотношения сторон определяются уже в ходе проведения последующей конкурентной или неконкурентной закупки. Ну здесь кроме предквалификационного отбора можно назвать и другие примеры, но все они укладываются в эту схему. Это договор о намерениях, договор о сотрудничестве, предварительный договор, аккредитация. То есть вот все это укладывается вот в эту общую схему. Рамочный договор представляет собой соглашение, которое определяет только общие условия взаимоотношения сторон. Заключение рамочного договора происходит с целью определения потенциального круга участников, а конкретные условия определяются в ходе последующей конкурентной или неконкурентной закупки. Так вот. Мне представляется, мне представляется, но на самом деле я думаю, что некоторые специалисты и эксперты могли бы со мной в этом плане поспорить, что, вообще говоря, правильнее использовать второй подход. То есть вот в саму концепцию рамочного договора больше, на мой взгляд, укладывается именно вторая схема, то есть предквалификационный отбор. Но... С практической точки зрения нас с вами, как практикующих специалистов по закупкам, конечно, интереснее первый вариант, когда заключение рамочного договора представляет собой проведение отдельной, самостоятельной закупки. То есть, когда рамочный договор – это не договор о намерениях, а когда рамочный договор – это договор поставки. Когда рамочный договор – это договор выполнения работ, договор оказания услуг. Когда отдельного договора уже не будет. То есть вы заключили уже вот этот рамочный договор, и именно он у вас должен проходить по всем правилам 223 закона. А потом, потом к этому договору вы составите заявку, спецификацию, дополнительное соглашение, либо просто там счет накладная и оплата и так далее. Вот нам с вами как специалистам, конечно, интереснее разобраться именно вот в этом ну, скажем так, в этом подходе и в этом варианте проведения закупок с целью заключения рамочных договоров. Почему? Не просто потому, что это интереснее или проще, или, например, сложнее. Нет. Все дело в том, что у нас в 2018 году в сам 223 закон фактически были внесены изменения, которые позволяют нам проводить закупки без указания, отдельных параметров закупок, к которым мы с вами привыкли, в том числе закупки без цены или без объема. Вот, вообще говоря, до 2018 года, до лета 2018 года у нас все закупки проходили по общей схеме. Мы с вами должны были определить объем закупаемых товаров, работ или услуг, соответственно, посчитать начальную максимальную цену договора и провести закупку. Вот Единственный механизм проведения закупки был именно такой. Понятно, что способы проведения закупок разные, но все они шли вот именно по такой схеме. А в 2018 году вступили в силу изменения, которые позволяют теперь нам проводить закупки тремя вариантами. Первый вариант классический, тот, который я уже обозначил, когда известен объем, известна начальная максимальная цена, все как обычно. Я думаю, что 90% ваших закупок, если не больше, на самом деле, наверное, у 90% заказчиков, скажем так, 100% закупок проходит именно по такой схеме. Известен объем, известна начальная максимальная цена, именно она является точкой конкуренции, то есть она в ходе проведения закупки меняется и является критерием выбора победителя. Второй вариант, второй вариант, когда закупка проходит не с начальной максимальной ценой, а с ценой единицы и с максимальным значением цены договора. Вот я в чате видел, что вы задавали вопрос, как такие закупки проводить, и мы сегодня с вами вот первоочередная, как раз наша с вами сегодня будет задача разобраться именно с тем, как эти закупки проводить. Итак, закупки, в которых устанавливается цена за единицу товаров, работ, услуг и максимальное значение цены договора. И третий вариант это когда опять же не устанавливается начальная максимальная цена, не устанавливается объем, зато устанавливается формула цены или по-другому порядок определения суммы подлежащей уплате подрядчику, исполнителю или поставщику, то есть устанавливается формула цены и опять же максимальное значение цены договора. Итак, на сегодняшний день... Обобщаю. Закон 223 ФЗ содержит три механизма – классический с начальной максимальной ценой и два варианта проведения закупок без объема и без начальной максимальной цены – с ценой за единицу и с максимальным значением цены договора, и с формулой цены и максимальным значением цены договора. И вот здесь вы у меня на слайде сейчас видите, да? Последние два способа объединены в красную рамочку и написано, что они проходят без объема и без цены. Но я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас вместе ответили на вопрос, а уж так ли без объема? И ответить на этот вопрос нам поможет то, о чем мы сегодня с вами уже говорили. Если мы с вами опять же вспомним гражданский кодекс, то он нам говорит, ведь, что объем не обязательно в единицах измерения может устанавливаться, объем ведь может устанавливаться и в денежном выражении. И если мы с вами посмотрим, как проводится второй и третий вариант закупок, то и там, и там есть максимальное значение цены договора. Так вот, друзья, я, например, считаю, что вот это вот максимальное значение цены договора – это и есть объем закупаемых товаров, работ, услуг, просто выраженный не в натуральных единицах измерения, а в в денежном выражении. Что еще здесь надо отметить? Наверняка многие из вас работают одновременно и по 223-му закону, и по 44-му закону. Вы, наверное, сейчас думаете, вот эти вот нормы пришли к нам из 44 ФЗ. Дело в том, что в 44-м законе уже давно Проведение закупок без объема и без цены предусмотрено самим законом. То есть там точно так же есть закупки с ценой за единицу и максимальным значением цены договора, или закупки с формулой цены и максимальным значением цены договора. Отличительной особенностью является вот что. В закупках по 223 ФЗ не установлены случаи, когда каким способом надо пользоваться. То есть, когда мы проводим закупки по классическому сценарию с объемом и начальной максимальной ценой, когда мы проводим закупки с ценой за единицу и когда мы проводим закупки с формулой цены. В 44-м законе долгое время... Были установлены случаи, когда надо проводить закупки, когда точнее можно проводить закупки с ценой за единицу и максимальным значением цены договора, или с формулой цены и максимальным значением цены договора. Ну, на самом деле, и в 44-м законе сейчас... Э ну, вот, например, закупки с ценой за единицу разрешается проводить во всех случаях, а закупки с формулой цены в случаях, установленных правительством, Ну, те, кто работает по 44 ФЗ, вы знаете, что там есть отдельный акт правительства, который такие случаи устанавливает. Самая главная задача, которую Ян на сегодня перед собой поставил, это научить вас в рамках нашего сегодняшнего мероприятия, в рамках этого вебинара, проводить вот эти вот закупки, второй и третий вариант, закупки с ценой за единицу и максимальным значением цены договора, и закупки с формулой цены и максимальным значением цены договора. Буквально месяц назад мне звонит заказчик и говорит, Скажите, пожалуйста, что это за закупки с формулой цены? Закупки с формулой цены – это ведь то же самое обоснование начальной максимальной цены, когда мы собираем несколько коммерческих предложений, выводим из них среднюю и получаем начальную максимальную цену. И вот тут я понял, что у заказчиков у большинства, ну, я думаю, что у многих заказчиков вообще нет понимания, что такое закупки с формулой цены. Я думаю, что точно такая же история и с закупками с ценой за единицу. То есть. Большая часть заказчиков, которые привыкли проводить закупки по классической схеме с начальной максимальной ценой, вообще не представляют, как проводятся закупки с ценой за единицу или с формулой цены, и совершенно путаются в понятиях, путают вот этот механизм проведения этих закупок с формулами, которые мы используем для обоснования начальной максимальной цены в классических закупках. На самом деле вы же понимаете, да, что это вообще две совершенно разных вещи. Так вот, друзья. Я очень надеюсь, что после нашего сегодняшнего вебинара у вас вопросов этих не останется, и мы с вами научимся проводить закупки не только классические, но и закупки с ценой за единицу и закупки с формулой цены. Для, для того, чтобы научиться проводить закупки с ценой за единицу или закупки с формулой цены, э, я буду вам показывать сегодня их на схемах. Я для начала покажу вам схему, как ну, в моем представлении проходит классическая закупка, то есть закупка, когда известен объем и, соответственно, известна начальная максимальная цена. Я бы хотел, чтобы вы сейчас максимально внимательно смотрели на слайд, потому что вот эта схема нам сегодня еще несколько раз в ходе сегодняшнего вебинара пригодится. Итак, классический вариант проведения закупки когда известен объем и известна начальная максимальная цена. Что мы в этом варианте, как специалисты по закупкам, указываем в извещении и документации? В извещении и документации у нас есть начальная максимальная цена единицы каждого товара, работы или услуги. Ну, На самом деле в законе напрямую про это не говорится, но мы с вами помним, что есть, например, у нас... Постановление правительства номер 925 о приоритете, которое... Пока к этому вопросу вообще-то отношения не имеет, но именно оно нам говорит о том, что напрямую говорит о том, что в любой закупке должна быть установлена не только начальная максимальная цена в целом по закупке, да, но и начальная максимальная цена единицы каждого товара, работы или услуги, который в рамках данной закупки закупается. Так вот, в извещении в документации по любой закупке в классическом сценарии мы устанавливаем начальную максимальную цену единицы. И если мы начальную максимальную цену единицы по каждому закупаемому товару умножим на объем, на количество закупаемых, закупаемого соответствующего товара, то мы что в итоге получим, если сложить все эти начальные максимальные цены единицы? Друзья, если сложить начальные максимальные цены, единиц товара, перемноженные на объем, что мы получаем? Напишите, пожалуйста, в чате. Начальная максимальная цена договора. Общая начальная максимальная цена договора. Так, я вижу, что вы пока значит, улавливаете то о, чем я разгов... то, о чем я говорю. Итак, в извещении мы устанавливаем начальную максимальную цену единиц, объем каждой, каждого вида товаров, работ, услуг, и если их сложить, то получаем начальную максимальную цену договора. Это и будет точкой конкуренции. То есть именно по начальной максимальной цене договора будут проходить торги, независимо от того, каким способом вы эти торги будете проводить. Аукцион, конкурс, запрос котировки или запрос предложений что э, участники закупки будут э, указывать в своих заявках. Ну, понятно, что мы сейчас абстрагируемся от других критериев оценки. Нам, нас сегодня с вами будет интересовать именно ценовой критерий. В своих заявках, в, в своих заявках участники закупки будут э, пересказывать, э, будут э, предлагать... Будут указывать свое предложение о цене договора, которое должно быть меньше, чем начальная максимальная цена договора. Я думаю, что это всем понятно. Когда мы с вами выбираем победителя, мы с вами определяем процент снижения, то есть соотношение между предложением о цене договора победителя и начальной максимальной ценой договора. Это и будет, ну скажем так, наш с вами экономия, то есть процент снижения. И при заключении договора при заключении договора с победителем нашей закупки, на этот процент снижения мы с вами должны будем уменьшить начальную максимальную цену единицы каждого товара, работы или услуги, которые по данной закупке закупаются. И таким образом получится цена единицы каждого товара или работы или услуги, которые в данной закупке закупаются. И если мы с вами будем опять же перемножать их на то количество, которое в данной закупке требуется, мы с вами получим цену договора. Я думаю, что сейчас то, что я проговорил, на схеме вы очень наглядно видите. То есть цена единицы, перемноженная на объем, превращается в цену договора. Это классический вариант проведения закупки, к которому мы с вами привыкли. Ну, Давайте немножко отвлечемся и вспомним, что при этом классическом варианте закупки мы должны обосновать. Тема эта тоже на сегодняшний день достаточно актуальная. У нас недавно в этом вопросе были кое-какие изменения. Что мы обосновываем при классическом варианте проведения закупок? Совершенно верно. Мы обосновываем прежде всего начальную максимальную цену договора, и начальную максимальную цену единицы. Обратите внимание, порядок такого обоснования мы должны установить теперь в положение закупке, а само обоснование включать в документацию о закупке. Об этом нам сам 223 закон говорит. То есть обосновываем и начальную максимальную цену договора, и начальную максимальную цену единицы каждого закупаемого товара, работы, услуги. Это классический вариант, здесь вам все понятно, в общем-то и обсуждать нечего. Теперь давайте ближе, как говорится, к теме. Закупки без объема с ценой за единицу. Давайте попробуем разобраться, как они проводятся. Мы с вами попробуем наложить ту схему, которую мы с вами только что как бы посмотрели в классическом варианте проведения закупок, на закупки без объема с ценой за единицу. Закупки без объема с ценой за единицу могут проходить, ну, скажем так, двумя вариантами. Когда точкой конкуренции является сумма цен этих единиц – или когда закупки проходят с неизменной ценой за единицу. Сейчас мы с вами про каждый этот вариант поподробнее поговорим. Итак, закупки без объема с ценой за единицу и суммой цен единиц. Значит, все та же схема, которая теперь вам уже хорошо знакома, но если приглядеться, теперь она выглядит совсем по-другому. Что мы в этом случае указываем в извещении документации? Обратите внимание, в этом случае в закупке нет начальной максимальной цены Договора. В этом случае в закупке нет объема, нет количества закупаемого товара, работы или услуги. Есть только цена единицы каждого товара, работы или услуги. И если эти, эти цены единиц сложить, то получается сумма цен единиц. Вот эта сумма цен единиц и будет являться точкой конкуренции, будет являться критерием выбора победителя. Итак, устанавливаем цены единиц. Если их складывать, получаем сумму цен единиц и максимальное значение цены договора. На что хотелось бы обратить ваше внимание. Вот в этом варианте можно. В этом варианте проведения закупки максимальное значение цены договора это неизменная величина. То есть мы ее устанавливаем в извещении, мы ее устанавливаем в документации и в ходе проведения закупки этот параметр не изменится. То есть этот параметр по этому параметру участники закупки не будут делать предложения в своих заявках. В своих заявках участники закупки будут снижать сумму цен единиц. Но на самом-то деле сумма цен единиц представляет собой такой достаточно условный параметр, который ни на что не влияет. Он ни в коем случае не обязывает вас там, заказать товаров работ услуг на эту сумму цен единиц и соответственно не обязывает участников закупки поставить товар на эту сумму цен единиц. Это условный параметр, который получается путем сложения цен единиц и нужен исключительно для проведения торгов. В заявках участники закупки делают предложение о сумме цен единиц, мы выбираем с вами победителя. ну Абстрагируемся от остальных критериев и, например, выбираем победителя, который предложил наименьшую сумму цен единиц. Соответственно, исходя из этого, точно так же, как с начальной максимальной ценой в классических закупках, определяем процент снижения и что дальше мы включаем в договор. Вот здесь начинается самое интересное. В договор мы включаем только цены единиц каждого товара, работы, услуги. Мы их получили как раз при помощи вот этого вот коэффициента снижения. То есть вы видите, да, у меня на слайде цены единиц были сначала большими, а в договоре стали уже меньше, поскольку произошло снижение. И в договор мы включаем максимальное значение цены договора, которое неизменно по сравнению с тем, что было указано в извещении. То есть это предельная сумма, на которую мы с вами готовы э, закупить товар, работу или услуги. Я здесь вам попытался еще и другую схему нарисовать, может быть, для тех, кто непонятно было в том варианте, эта схема будет более понятна. Итак, повторюсь, в закупках устанавливается цена за единицу каждого товара, работы, услуги и сумма цен единиц. Это включается в документацию и в извещение. Кроме этого, в извещении и в документацию включается максимальное значение цены договора – это неизменный параметр. То есть в ходе проведения закупки этот параметр не меняется. В ходе проведения закупки участники снижают сумму цен единиц. Мы, исходя из этого, определяем коэффициент снижения – по-русски говоря, экономию, с учетом этого коэффициента снижения снижаем цену единиц каждого товара, работы или услуги и включаем все это дело в договор. В договор у нас на выходе попадает цена за единицу каждого товара, работы или услуги и то самое, начальное максимальное, то самое максимальное значение цены договора, которое мы с вами до этого указали в извещении и в документации. Вот так выглядит схема проведения закупки без объема, с ценой за единицу, с суммой цен единиц. Теперь давайте попробуем на примере все это дело посмотреть, для того, чтобы у вас в головах очень четко уложилось, как, как такая закупка проходит. Классический вариант проведения таких закупок, если бы на эту тему писали учебники, то я думаю, что он был бы во всех учебниках, этот пример. Это пример с закупкой запасных частей для автомобилей. Закупка запчастей. Итак, вспоминаем нашу схему, что мы устанавливаем в извещении и документацию. Ну, допустим, мы с вами будем закупать три потенциальных запчасти. На самом деле, в реальном примере, конечно, список запчастей будет огромный. Там могут быть десятки, сотни или даже тысячи наименований э, закупаемых товаров. Для каждого наименования в извещении и документации – в документации мы с вами должны будем установить цену единицы. В моем примере вы видите по двигателю 100 тысяч рублей, по цилиндру 40 и по дискам 10 тысяч рублей за единицу. Сумма цен единиц – это следующий параметр, который должен будет которые необходимо указать в извещении документацию, мы складываем с вами 140 и 10 и получаем 150 тысяч рублей. Это сумма цен единиц, это и будет критерием оценки заявок, критерием выбора победителя. И неизменный параметр, про который мы с вами тоже говорили, который в данной закупке должен останавливаться, это максимальное значение цены договора. Ну, допустим, это 400 тысяч рублей. Кстати говоря, откуда он берется, это максимальное значение цены договора. Ну, на самом деле, чаще всего этот параметр соответствует скажем так, объему денежных средств, которые выделены или запланированы на соответствующие цели. То есть, грубо говоря, это объем финансового обеспечения для исполнения данного договора. Ну, в моем примере это, например, 400 тысяч рублей. То есть, заказчик... Готов в целом по данному договору потратить 400 тысяч рублей, ну, например, за год на закупку запасных частей. При этом обратите внимание, заказчик заранее не знает, какие конкретно товары ему из этого перечня понадобятся. Он ведь не знает, сломается ли у него двигатель, сломается ли у него тормозной цилиндр, сколько дисков ему понадобится и понадобятся ли они совсем. То есть Заказчик просто устанавливает перечень возможных товаров, цену за единицу и максимальное значение цены договора. Что участники предлагают в заявках? В заявках участники, вспоминаем опять же мою схему, снижают сумму цен единиц. Вот те самые 150 тысяч рублей. То есть делают свое ценовое предложение о сумме цен единиц. Например, наш с вами победитель предложил 135 тысяч рублей. Мы его выбрали победителем. И вот теперь у нас возникает самый главный вопрос. И исходя из ваших ответов, я пойму, поняли ли вы, как проводится такая закупка. Что будет указано в договоре? Напишите, пожалуйста, в чате. Так, ответы разные. Ну, На самом деле, друзья, вспоминаем еще раз схему, которую мы с вами уже посмотрели. Только теперь переложим прямо цифры из моего примера на эту схему. Итак, в извещении у нас с вами были 140 и 10 это были цены за единицу каждого товара, работы или услуги. Сейчас я сделаю покрупнее, чтобы вам было видно. Сумма цен единиц была 150 тысяч рублей. Мы ее тоже должны были указать в извещении в документацию. И 400 тысяч рублей – это было максимальное или предельное значение цены договора. То есть максимальная сумма, на которую мы готовы запасных частей заказать. В заявке победителя было указано 135 тысяч рублей в нашем примере. Мы этого товарища выбрали победителем и, исходя из этого, посчитали что? Посчитали процент снижения. То есть 135 предложил победитель, а у нас было 150. Снижение составило 15 тысяч рублей, то есть 10%. Мы с вами на эти 10% должны с вами будем уменьшить цену каждой единицы пропорционально. То есть 100 тысяч уменьшаем на 10%, получаем 90 тысяч рублей. 40 тысяч уменьшаем на 10%, получаем 36 тысяч рублей. И 10 тысяч уменьшаем на 10%, получаем 9 тысяч рублей. То есть мы с вами получили уменьшенные на коэффициент снижения цены единиц и включили их в договор. То есть по нашему договору двигатель будет стоить 90. Цилиндр будет стоить 36, а диск будет стоить 9. А вот параметр 400 тысяч рублей – максимальное значение цены договора. Еще раз подчеркну, друзья, это не начальная максимальная цена. Это предельная сумма, которую вы готовы заплатить по данному договору. В законе она называется «максимальное значение цены договора». Этот параметр остается неизменным. Как был он в извещении и в документации 400 тысяч рублей, так он и в договор попадет 400 тысяч рублей. Поэтому, друзья, в договоре у вас будет указано буквально следующее. Двигатель стоит 90 тысяч, тормозной цилиндр стоит 36 тысяч, диск стоит 9 тысяч рублей. Но в целом по договору вы сможете израсходовать не больше 400 тысяч рублей. Вот для того, чтобы вам совсем было понятно, я даже пример для исполнения такого договора для вас подготовил. Допустим. Заказчику в течение срока действия договора двигатель понадобится 3 раза. Соответственно, он его по отдельной заявке, как мы с вами уже сегодня проговорили, или по отдельной спецификации закажет. 90 на 3 – это 270 тысяч рублей. Допустим, тормозной цилиндр заказчику не понадобится ни разу, и он его не закажет, и у нас в исполнении не будет тормозного цилиндра – 0 рублей. А диски понадобится 8 раз, ну, допустим, две машины и у каждой по четыре колеса, да, и 72 тысячи рублей. И в итоге мы с вами видим, что э, заказчик по данному договору э, произведет исполнение на 342 тысячи рублей, что укладывается в его э, максимальное значение цены договора, которое в данной э, закупке было установлено. Обратите внимание, друзья, сумма цен единиц, в договор уже не попадает. Еще раз подчеркну, это был условный параметр, который нужен был нам исключительно для того, чтобы определить процент снижения. А процент снижения нам нужен был для того, чтобы определить цену единицы каждого товара, работы, услуги. Не более того, сама сумма цен единиц в договор может не включаться. Этот параметр ничего не означает. Только цена единицы каждого товара, работы и услуги, и максимальное значение цены договора, то есть максимальная сумма, которую мы с вами можем потратить при исполнении данного договора. Вот это вот самый такой, наверное, распространенный вариант проведения закупок с ценой за единицу и с суммой цен этих единиц. Есть и второй вариант, как я вам уже сказал. ну Понятно, что он касается закупок, в которых могут использоваться неценовые критерии, то есть аукционы и запросы котировок здесь сразу же отпадают. Этот вариант проведения закупок с неизменной ценой единицы. И мы опять же с вами нашу схему через этот вариант сейчас прогоним. В извещении документации мы с вами устанавливаем цену единицы. Каждого товара, работы, услуги. Обратите внимание, при проведении закупки она не будет меняться. Мы точно так же, как в предыдущем варианте, устанавливаем максимальное значение цены договора и устанавливаем какой-то неценовой критерий: опыт, срок, квалификация, объем гарантии и так далее значения не имеет. В заявке победителя победитель будет определяться: ну, абстрагируемся, опять же, от всех иных условий, по неценовому критерию. Что у нас попадет в договор? В договор в этом случае попадет цена единицы, та самая, которая была в извещении в документации. В ходе проведения закупки она не меняется. Участники в этом варианте не делают вообще ценовые предложения. В договор попадет то самое, то самое максимальное значение цены договора. Это тоже неизменный параметр. То есть, так как он был указан в извещении, так он будет указан и в вашем договоре. Ну и в договор, естественно, будет включено условие по неценовому критерию, которое, которое предложил победитель. Опять же, попробуем разобрать этот вариант проведения закупки на примере. Специально не стал менять особо пример. Тот же самый, та же самая закупка запасных частей, <coughs> те же самые товары с теми же ценами за единицу. Итак три товара цены единиц те же самые максимальное значение цены договора 40 тысяч рублей 400 тысяч рублей все это мы с вами указываем в извещении документации но помимо этого указываем не ценовой критерий ну когда речь идет про поставку особенно запасных частей наверное тут определяющим будет срок поставки этого товара и именно его я выбрал в качестве примера в данном, вот, в данной моей задачке значит Участники в своих заявках будут делать предложения именно по неценовому критерию. Допустим, победитель предложил нам срок поставки 10 дней. Итак, еще раз. Три товара, по каждому цена за единицу, они, они неизменные в данном примере. Максимальное значение цены договора 400 тысяч тоже неизменно, неценовой критерий срок поставки, и победитель предложил нам 10 дней. И тот же самый вопрос, который я вам уже задавал. Что в этом примере будет указано в договоре? Напишите, пожалуйста, в чате. Какие параметры и в каком виде мы с вами укажем за единицу? Так, Евгений, совершенно верно, фиксированные цены за единицу. То есть, те цены за единицу, которые были в извещении документации, те и будут. Срок, совершенно правильно, и максимальное значение цены договора. Друзья, я увидел, что вы уловили, как проводятся такие закупки. Я этому очень рад. Значит, давайте еще раз вернемся к моей схеме. И этот пример с фиксированными ценами за единицу переложим на схему, которая нам уже хорошо знакома. 100 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч. Обратите внимание, здесь мы уже не складываем эти начальные максимальные цены за единиц, потому что э, вот этот вот параметр, сумма цен единиц, нам здесь не нужен. Здесь сумма цен единиц не будет являться критерием выбора победителя. Итак, в извещении документации, цена за единицу каждого товара, максимальное значение цены договора – 400 тысяч рублей, и в качестве неценового критерия определен срок поставки. Выбран победитель, который предложил нам в качестве срока поставки 10 дней, и что попадает в договор? В договор попадают те же самые цену за единицу товаров работ услуг, они неизменные, они фиксированные, как вы правильно написали в чате. Значит в договор попадают те самые 400 тысяч рублей, это вообще неизменяемый параметр, та сумма, которую мы в принципе готовы потратить на запасные части, и в договор попадает 10 дней срок поставки. Этот вариант на самом деле еще проще, чем первый, просто он реже используется. Чаще-то используется, конечно, вариант со снижением цены, ну понятно у нас, да, Целью-то ведь закупки является удовлетворение потребностей и экономия денежных средств. Поэтому закупки без снижения цены у нас проводятся достаточно редко. Именно поэтому у нас большая часть вообще, наверное, закупок проходит только путем проведения аукциона, реже запроса котировок и еще реже конкурса. Итак, я думаю, что мы с вами разобрались. В принципе, тут все понятно. Так вот, друзья, закупки с ценой без объема с суммой цен или с неизменными, с неизменными ценами единиц. Давайте вернемся к вопросу как раз про обоснование. В классическом-то варианте мы с вами разобрались, что конкретно нужно обосновывать, а что в этих закупках надо обосновать. У нас ведь здесь с вами нет начальной максимальной цены договора. Что будем обосновывать при таких закупках? Я думаю, все ведь изменения уже э, изучили, многие из вас уже внесли соответствующие изменения в положение закупки. У нас до середины июля срок, остался буквально месяц. Совершенно верно, здесь мы обосновываем цену единицы за каждый товар. Порядок такого обоснования цены единицы нужно установить в положение закупки точно так же, как с начальной максимальной ценой, а само обоснование цены нужно включать в документацию о закупке. С этим все понятно, друзья, но это не единственное, что нужно обосновывать при проведении данных закупок. Что самое интересное, при проведении данных закупок нужно обосновывать и максимальное значение цены договора. И вот это, вообще-то говоря, очень такой интересный нюанс. Если, например, взглянуть на механизм, на аналогичный механизм проведения таких закупок с ценой за единицу в законе 44 ФЗ, то там максимальное значение цены договора не подлежит обоснованию. А у нас законодатель решил, что мы заказчики по 223 ФЗ и этот параметр должны обосновать. Единственное, что здесь есть нюанс, мы должны в положении закупки предусмотреть механизм обоснования максимального значения цены договора, вот этого неизменного параметра, но в документацию включать его не обязательно. Такое, ну, по крайней мере, такое требование у нас на сегодняшний день законом не установлено. Друзья, кто-нибудь из вас, ну, у кого-нибудь из вас есть какие-то мысли по поводу того, как может быть обосновано максимальное значение цены договора? Я не задаю вам этот вопрос в отношении цены за единицу, да, или там в классическом варианте начальной максимальной цены, потому что я убежден, что все вы и так прекрасно знаете: и у всех из вас есть в положениях о закупке порядок обоснования цены, собственно, товара, цены за единицу или там начальной максимальной цены договора? Я думаю, что большая часть из вас. Пользуются методом сопоставимых рыночных цен по аналогии с 44 ФЗ. И, собственно, проблем здесь нет. А вот с максимальным значением цены договора могут возникнуть сложности, Сложности, причем достаточно такого практического плана, значит, я еще раз подчеркну, да, у нас ведь с вами осталось буквально немного времени для того, чтобы внести изменения в положение закупки. И в, по новой версии нашего с вами положения закупки, мы должны будем в нем предусмотреть порядок, порядок обоснования максимального значения цены договора. Так, варианты, которые вы предлагаете. По прошлым периодам, бюджет расходы прошлых периодов. Ну, друзья, мне нравятся вообще все, все варианты, которые вы предложили. Например, в моем положении закупки написано, что максимальное значение цены договора, определяется э, объемом финансового обеспечения. То есть вот те варианты, которые вы пишете с планом, с бюджетом, у кого-то есть план ФХД, сметы и так далее, муниципальное задание все это сюда подойдет. Единственное, что я бы здесь, наверное, не стал использовать такие детальные формулировки насчет конкретных документов, в моем, например, положении закупки написано, что максимальное значение цены договора определяется объемом финансового обеспечения на соответствующую закупку. То есть если говорить, ну, скажем так, переводить с бюджетного на русский язык, то максимальное значение цены договора ⁇ это просто объем денежных средств, которые заказчик готов потратить при исполнении соответствующего договора. Если это перекладывать на нашу с вами закупку запасных частей, те самые 400 тысяч рублей, то есть заказчик, в принципе, в период действия договора, ну, допустим, договор на год, готов на запчасти отдать 400 тысяч рублей. То есть ему не важно, какие запчасти он закупит, главное, чтобы их было не больше, чем 400 тысяч рублей. Ну, как, не совсем не важно, да, он перечень-то установил, из этого перечень не важно. Вот, друзья, такой вариант предлагаю вам взять на заметку. Вот теперь мы с вами вроде бы разобрались, как проходят закупки с ценой за единицу. А теперь попытаемся ответить на вопрос, на который, может быть, надо было ответить в самом начале. Но я не случайно этот вопрос вынес Именно сюда, после того, как мы с вами разобрались с механизмом проведения закупок с ценой за единицу, потому что именно механизм определяет, в каких случаях мы с вами такими закупками можем пользоваться. Я вам напомню, закон-то нам ведь на этот счет ничего не говорит, да, ну, то есть формально-то мы можем с вами во всех случаях этими закупками пользоваться, но... Когда нам на самом-то деле этот вариант может пригодиться? Ну, во-первых, когда невозможно заранее спланировать потребность в продукции. Но согласитесь, в нашем с вами примере, примере с автомобилями и запчастями это совершенно наглядно видно. Заказчик не знает, какие конкретно запасные части ему понадобятся. То есть объем и цена договора заранее не устанавливаются. Устанавливается только номенклатура. Кстати говоря, эти закупки еще называются номен... называют номенклатурными. Устанавливается только номенклатура и цена за каждую единицу. Все. То есть, какие конкретно товары из данной номенклатуры э, закупит заказчик по данному договору, заранее не определяется. Это первая причина, по которой на такие закупки стоит обратить внимание нам с вами, как заказчикам по 223 ФЗ. И второе, не менее важное, когда есть риск поставки некачественной продукции. И вы сейчас меня, наверное, ну, спросите, по крайней мере, мысленно, а при чем здесь механизм проведения закупки с ценой за единицу и качество закупаемой продукции? А все очень просто, друзья. Все очень просто. У нас с вами... При проведении данной закупки устанавливается максимальное значение цены договора, но это не значит, что вы должны осуществить закупку товара на все это максимальное значение цены договора. Вот в нашем с вами примере про, запчасть, про запчасти как ведь было, да? 400 тысяч рублей было максимальное значение цены договора, а в примере с исполнением, который я вам привел, заказчик израсходовал всего 340 там с чем-то тысяч рублей. То есть заказчик не обязан в ходе исполнения данного договора заказать товар на всю предельную сумму. То есть он не обязан израсходовать все максимальное значение цены договора. И при этом такой договор не нужно расторгать. То есть вот этот, вот, вот этот параметр максимальное значение цены договора, он на то и максимальное, на то и предельное. То есть он не конкретный, вы не обязаны закупить запасные части на 400 тысяч рублей и что мы в итоге получаем ну по данному значит по данной причине наверное вопрос с запасными части, частями может быть будет не самый яркий давайте попробуем разобрать с примером например на продукты питания тот же самый пример допустим да но продукты питания закупаем точно так же у нас установлена цена за единицу яблоко груши, молока и так и мясо. вот. и установлено максимальное значение цены договора. И если заказчик вдруг видит, что поставщик ему привозит некачественный товар, что может делать заказчик? Заказчик может просто по такому договору прекратить заказывать товар, то есть заказчик просто прекращает направлять заявки, прекращает составлять спецификации. Ну понятно, что вы мне сейчас напишите, что а что же тогда будут есть дети, что же тогда будут есть больницы в наших, больные в наших больницах и так далее? Ну, это уже другой вопрос. Наша-то с вами задача в данном вопросе да, понять, что вы как заказчик не обязаны заказывать товар на все максимальное значение цены договора. Вот исходя из этих причин, исходя из этих, скажем так, ситуаций, которые могут пригодиться нам для заключения, для проведения закупок без объема с ценой за единицу. Ну, я бы выделил следующие распространенные случаи, когда нам такие закупки могут пригодиться. Это закупка автомобильных запчастей, это заправка картриджей, когда мы тоже, опять же, не знаем, сколько картриджей нам может понадобиться. Закупка юридических услуг – это вообще дело непредсказуемое. Закупка коммунальных услуг. И вот тут обратите внимание. Многие из вас, может быть, даже сами того не подозревая, проводят закупки с ценой за единицу именно при заключении закупок на коммуналку. Ну, У большинства из вас, наверное, эти закупки проходят как у единственного поставщика, но на самом деле они укладываются в эту же схему. То есть, если вы в договоре определяете цену единицы, например, стоимость гигакалорий, или стоимость кубометра воды, или стоимость киловатт-часа электроэнергии мощности, но не устанавливаете количество, Зато при этом устанавливаете максимальное значение цены договора. это ведь все укладывается вот в эту нашу схему проведения закупок без объема с ценой за единицу. Так что многие из вас на самом деле с такими закупками сталкивались, может быть даже и много раз просто сами ну, просто может быть так их не называли, хотя это все из одного поля. Закупка продуктов питания, закупка бензина очень хорошо укладывается в эту схему. И так далее. Идем дальше. А, прежде чем мы с вами пойдем дальше, у вас может быть возникло ощущение, что то, что я вам сейчас рассказываю, оно как бы больше похоже на теорию и на то, как это прописано в законе, и что такие закупки может быть никто и не проводит. И вот для того чтобы вас в этом разубедить, не буду перечислять конкретные закупки, но на слайде вы их увидите, у вас потом презентация будет. Такие закупки проводятся специально для вас под... сделал подборку закупок, ну таких достаточно, скажем так, ну ярких и предметы договора достаточно такие, ну скажем так, распространенные. И что самое главное, все эти закупки прошли через сито. Административного контроля. То есть Во всех этих закупках были жалобы. Жалобы касались именно механизма проведения закупок с неопределенным объемом, с ценой за единицу. И во всех этих случаях контрольные органы высказались, что проведение таких закупок вполне легально. Ну, Если будет интересно, специально значит номера извещений и реквизиты соответствующих решений антимонопольных органов я вам на слайде указал, потом посмотрите. Итак, друзья, это были закупки с ценой за единицу. Теперь закупки с формулой цены. Они тоже бывают двух видов. Закупки с формулой цены с показателем для расчета формулы цены и закупки с неизменной формулой цены. Значит, ну, начнем, естественно, с первого – закупки без объема, с формулой цены и с показателем для расчета цены договора. Опять же возвращаемся к нашей схеме э -э – извещение, заявка, договор, и этот механизм переложим на уже знакомую нам схему. Что мы устанавливаем в извещении и документации? В извещении и документации при проведении таких закупок устанавливается формула цены, и в составе данной формулы есть показатель, переменное значение, при помощи которого будет рассчитываться цена договора. Ну, Может быть, на слух будет сложно воспринять, но когда мы с вами дойдем до примера, я думаю, вы увидите, как это работает. То есть, есть формула с неким показателем для расчета цены и есть максимальное значение цены договора. Вот, в общем-то и все, что есть в извещении в документации. Что предлагают участники закупки в своих заявках? Они делают предложение как раз по этому показателю, который в составе формулы включен – показатель для расчета цены договора. Я бы не назвал, что это ценовое предложение, хотя если понятие ценовое предложение трактовать расширенно, то можно говорить, что это оно. На самом деле это просто предложение по показателю для расчета цены договора. И собственно то предложение, которое сделал победитель, оно у нас и попадет в договор. То есть в договоре в итоге будет указана та самая формула, но в эту формулу уже будет включен конкретный показатель, предложенный победителем. А максимальное значение цены договора перекочует из извещения в договор в неизменном виде, так же, как в предыдущих примерах, в предыдущих механизмах проведения закупки с ценой за единицу. Итак, давайте попробуем вот эти вот закупки с формулой, разобрать на примере. Значит, Пример я выбрал тоже достаточно распространенный – закупка бензина. Почему это, этот пример, вот эта вот закупка бензина, очень хорошо укладывается в закупки с формулой цены? Ну, Во-первых, у нас очень распространены закупки, в которых точкой конкуренции является размер скидки на бензин, вот. А во-вторых, это, э, этот механизм здесь очень хорошо подходит, потому что цена бензина у нас на рынке достаточно плавающая. То есть, если заключать, например, договор на год, то в течение этого года цена бензина на АЗС может измениться в принципе-то радикально. И вот именно закупки с формулой такой вариант будут учитывать. Э, и поставщикам не будет неинтересно. Принимать участие в таких закупках. Итак, закупка бензина. Что мы указываем в извещении? В извещении и в документации мы будем с вами приводить формулу цены. Ну, я вот в упрощенном виде значит, изобразил здесь формулу, в которой в качестве показателя для расчета цены присутствует как раз размер скидки. Размер скидки, который определяется в процентах, ну, соответственно, от 0 до 100, И это и будет, собственно, критерием выбора победителя, то есть критерием, ну, скажем так, критерием оценки заявок. 100 минус размер скидки, умножаем на цену бензина на АЗС, и на количество бензина и, собственно, получаем, получаем э, показатель, который сумма, подлежащая уплате поставщику. То есть, то количество денег, которое мы в итоге израсходуем по данному бензину. Вы сейчас спросите меня, а где же здесь эта формула учитывает изменение, бензина в течение, изменение цены на бензин в течение срока действия договора. Но тут сразу же подчеркну, я вам привел такой упрощенный вариант э, этой формулы. На самом деле, э, если мы хотим... Учитывать еще и изменения цены, то эта формула должна выглядеть точно так же. Плюс после процентов будет стоять знак плюс, и снова то же самое и так до бесконечности. Либо впереди надо поставить знак суммы, и тогда э цена бензина на АЗС будет в каждый конкретный момент времени определяться отдельно. Что будут указывать свои э участники в своих заявках? Э участники будут указывать предложения как раз вот по этому параметру, который входит в формулу. В моем случае это размер скидки, то есть участники в закупках, в своих заявках будут указывать свои предложения о размере скидки. Ну, Допустим, наш победитель предложил скидку 10%. Вопрос, что будет указано в договоре? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, тут все очень просто. Мы просто в нашу формулу, которая была изначально установлена в извещении и документации, подставляем предложение победителя. То есть 100 минус 10%, это его размер скидки, который нам предложил, умножить на цену бензина на АЗС и умножить, собственно, на количество бензина. То есть в договоре у нас будет указана формула, та же самая, только в ней переменное значение будет заменено на конкретные 10%. И точно так же в договор попадет 400 тысяч рублей. Максимальное значение цены договора, которое в этом механизме также является неизменным параметром, перекочует из значит, извещения и документации в наш с вами договор. Второй пример, который можно привести – тоже достаточно распространенная ситуация – это услуги эквайринга. Я думаю, все понимают, что такое эквайринг да? – это когда организация осуществляет прием платежей по банковским картам и, соответственно, уплачивает за эквайринг банку комиссию. Так вот, смотрите, заказчик ведь заранее не знает, да, сколько платежей пройдет через его терминал в течение срока действия договора, поэтому вариант проведения классической закупки здесь явно невозможен. А Размер комиссии, который участник уплатит банку за услугу экваринга, как раз зависит от этого размера платежей, которые через терминал прошли. Поэтому закупки с формулой цены здесь, опять же, идеально подходят. В извещении, в документации мы с вами эту формулу устанавливаем. В качестве критерия, при помощи которого мы с вами будем рассчитывать сумму подлежащего оплате исполнителя, мы с вами ставим как раз размер комиссии за экваринг от 100 до 0 процентов, то есть чем ниже размер комиссии, тем лучше. Обратите внимание, в предыдущем примере было наоборот, скидка чем больше, тем лучше, здесь размер комиссии чем меньше, тем лучше в процентах, Ну и если его умножить на сумму платежей по банковским картам, то есть через терминал и разделить на 100 процентов, то это и будет собственно сумма, подлежащая уплате исполнителю. Допустим, банк в своей заявке предложил размер комиссии 2% что будет указано в договоре итак подставляем 2% в нашу формулу цены получаем 2% умножить на сумму платежей и разделить на 100% в договор попадет именно формула цены то есть что еще раз что будет в договоре в договоре будет всего два момента отражено Формулу цены с конкретным показателем для расчета цены, который предложил победитель. В моем примере это 2%. И максимальное значение цены договора 30 тысяч рублей. В моем примере в документации, в извещении изначально было указано 30 тысяч рублей. То есть это предельное значение цены договора, предельная сумма денежных средств, которую заказчик готов потратить на данные цели. Ну, допустим, если говорить про варианты исполнения, допустим... Через терминал прошел миллион рублей, то есть 2% – это, собственно, 20 тысяч рублей. Это сумма, подлежащая уплате заказчикам-исполнителю при исполнении данного договора. И она укладывается в наше максимальное значение цены договора – 30 тысяч рублей. И второй вариант проведения закупки, друзья, наберитесь терпения, это последняя схема. Второй вариант проведения закупки с формулой цены – это с формулой цены – но при этом она является неизменной. То есть в ней нет вот этого вот переменного показателя, по которому участники делают свои предложения в своих заявках. В этом случае в извещении в документации устанавливается неизменная формула цены, устанавливается неизменное максимальное значение цены договора и некий неценовой критерий, именно по нему будет происходить выбор победителя. В заявках будут указывать предложения по этому неценовому критерию, и, соответственно, что попадет в договор? Ну, тут все просто. Это вообще самый простой вариант. В договор попадет та самая неизменная формула, которая была в извещении в документации. Ничего в нее не подставляем, ничего в ней не меняем. В договор попадет максимальное значение цены договора, тоже неизменный параметр, и в договор попадет ну, некое условие по неценовому критерию. Ну и опять же приведем пример. Ну с тем же эквивалентом, чтобы нам много не думать, да? Что у нас изначально было в извещении? В извещении у нас изначально было написано, что у нас значит, размер комиссии составляет 2%. Поэтому мы с вами видим, да, что в формуле изначально в извещении значится вот эти 2%. То есть формула останется у нас с вами фиксированным в неизменном виде. Максимальное значение цены договора те же самые тридцать тысяч рублей. И в качестве неценового критерия, ну допустим, мы с вами будем использовать срок зачисления платежей. Ну, это в качестве примера. Тут, вообще, может быть, любой неценовой критерий. Участники делают нам свои предложения в заявках по этому неценовому критерию. Мы выбираем победителей, допустим, предложил нам срок зачисления три дня. Что попадет в договор? Тот самый вопрос, который я задаю вам сегодня, уже получается. Четвертый раз. Что попадет в договор? В договор попадет все та же формула, которая была изначально указана в извещении в документации. В ней как было 2% размер комиссии, так и останется 2%. В договор попадет все то же максимальное значение цены договора – 30 тысяч рублей. Это тоже неизменяемый параметр. Он как был в извещении, так и будет перенесен в договор. Ничего не поменяется, ну и показатель по неценовому критерию срок зачисления платежей – 3 дня, он тоже будет отражен в договоре. Вот, друзья, так проходят закупки с формулой цены. Ну и опять же мы с вами должны ответить на вопрос, на который сегодня уже отвечали, когда говорили про другие механизмы проведения закупок без объема. Что в этом случае подлежит обоснованию? В этом случае подлежит обоснованию два параметра. И вот здесь самое интересное. Во-первых, подлежит обоснованию формула цены, а во-вторых, подлежит обоснованию максимальное значение цены договора. Так, сейчас я снова вернусь в чат. Значит, смотрите. Как обосновывать максимальное значение цены договора, мы с вами уже обсудили, и в принципе я вам вариант предложил, да, исходя из объема финансового обеспечения, то есть так прямо в положение закупки и прописать. А вот как обосновывать формулу цены? Вот этот, этот вопрос я сейчас адресую вам и жду, что вы в чате мне напишите, какие варианты обоснования формулы цены вы бы написали в своем положении о закупке. Обратите внимание, в закупках с формулой цены, Обоснование вообще не попадает в документацию о закупке. Форм, порядок обоснования формулу цены надо установить в положении, Но не надо включать в каждую закупку и в документацию. И точно также, максимальное значение цены договора. Да? Порядок нужно установить в положение закупки, но конкретное максимальное значение цены договора в конкретной закупке его обоснование в документацию включать не нужно. Такой обязанности в законе нет. Итак, вопрос. Как бы вы сформулировали в положении о закупке порядок обоснования формулы цены? Закон нас обязывает это сделать. Мы должны теперь установить в положениях о закупке порядок обоснования формулы цены. Наталья предлагает в случаях, установленных законодательством. Наталья, ну мне нравится ход ваших мыслей. Единственное, что я бы, может быть, вот в вашем примере чуть-чуть перефразировал бы в порядке и в случаях, установленных законодательством да? то есть вот это бы мне понравилось например если я не ошибаюсь то у нас страховое законодательство предусматривает конкретные формулы да и в принципе почему бы вот не использовать такую формулировку так, у кого-то еще не изменили положение? Ну, в, в принципе, ничего в этом страшного нет, еще больше месяца есть. Есть время подумать о том, как это сформулировать. Ну, как это сделал я, да, в своих положениях мы это уже поменяли. Э, у меня написано, что, э, ну, тоже такая обтекаемая фраза, похожа на ту, которую предложила Наталья, ну, скажем так, в том же ключе. Как сказать так, чтобы ничего не сказать, что формула цены определяется исходя из предмета закупки. Ну, вот понятно, что там сформулировано красивым языком, но смысл в этом. То есть, эта фраза фактически говорит о чем? Что в каждой конкретной закупке, исходя из предмета закупки, устанавливается формула. Понятно же, что формулы не могут быть одинаковые для бензина, где размер скидки, да? для акваринга, где размер комиссии, для, для страховки, где страховая премия и так далее. То есть, в каждом конкретном предмете закупки будет использоваться своя формула. Поэтому мы решили в свои положения закупки включить такую достаточно общую формулировку, что… Формула цены определяется, исходя из предмета закупки. Как-то так. То есть, по большому счету, никакой конкретики и не написали, но в то же время формально требование, новое требование закона о том, что, цены, что порядок обоснования формулы цены должен быть в положении закупки установлен, мы вроде как бы выполнили. Итак, друзья, в закупках с формулой цены в положении закупки обосновываем два параметра – формулу и максимальное значение цены договора. Конечно, да, Елена, отвечая на ваш вопрос, отвечу сразу, чтобы потом к нему не возвращаться. В каждой конкретной закупке будет содержаться конкретная формула, но уже без ее обоснования. То есть мы в конкретной документации о закупке включим конкретную формулу, но ее обоснование этой формулы в документацию о закупке включать не нужно, такой обязанности в законе нет. Ну и еще на один вопрос нужно ответить, когда мы говорим про закупки с формулой цены, это, собственно, опять же, в каких случаях нам такие закупки могут пригодиться. Да? Мы с вами на этот вопрос уже отвечали, когда говорили про закупки с ценой за единицу, теперь закупки с формулой. Ну. Случаи похожи. Во-первых, когда невозможно заранее спланировать потребность в продукции. Здесь ведь обоснование практически такое же. Объем и цена заранее не устанавливаются. Зато устанавливается формула, которая включает вот в себя в этот объективный показатель. Да? Ну, Допустим, вспомните мою закупку с эквайрингом. В качестве объективного показателя Выступает объем платежей через терминал. Мы заранее его не можем спланировать, но он объективный, именно исходя из него будет определяться, ну скажем так, в бытовом плане цена договора. Хотя такого параметра там нет, это называется сумма, подлежащая уплате исполнителю. Вот. Итак, невозможно заранее спланировать потребность в продукции. Это первый случай, первое основание, когда закупки с формулой цены можно использовать. Второе – это опять же риск поставки некачественной продукции. Нас никто не заставляет осуществлять полную стопроцентную выборку товара на всю сумму максимального значения цены договора. И при этом этот договор не надо расторгать. То есть вы же при заключении договора можете установить какое условие, да? что истечение срока действия договора прекращает договор. У нас и в единой информационной системе в реестре договоров есть даже специальная галочка для этого. И тогда, как только срок действия такого договора закончится, договор автоматически прекратится. Ну, Собственно, вы в любой момент можете просто перестать заказывать, например, некачественные продукты, ну, с продуктами, конечно, с формулой вряд ли будет, а вот некачественный бензин и так далее. И есть здесь еще третий случай, когда мы с вами можем проводить, когда, ну, скажем так, целесообразно проводить закупки с формулой цены. Это как раз, когда цена продукции меняется при исполнении договора. И вот ситуация с бензином злополучная, которая у всех на устах, она вот как не зря лучше здесь иллюстрирует возможность проведения закупок, закупок с формулой цены именно в этом случае. То есть цена за единицу не устанавливается, цена за единицу может быть переменным параметром, когда цена на ЭЗС определяется в конкретный момент времени, мы сегодня с вами это уже проговорили, а потом еще и к ней применяется размер скидки, который у нас был использован в качестве параметра для определения цены договора в формуле, в формуле цены. В каких случаях эти закупки с формулой могут проводиться? Ну, примеры я здесь вам на слайде изобразил. По -по Помимо бензина, это страховые услуги, это эквайринг, то, что мы с вами уже назвали. Сюда очень хорошо вписываются коллекторские услуги. Буквально недавно мы прям... С практической точки зрения одну закупку на этот счет разбирали, когда заказчик заключает договор на коллекторские услуги, на услуги по сбору долгов, и фактически э, заранее спланировать цену договора и объем невозможно, э, и это как раз прекрасный вариант для проведения закупок с формулой цены, где комиссия, Умножается на сумму собранных долгов и, собственно, получается сумма, подлежащего уплате исполнителю. Сюда же относятся агентские услуги. Например, когда вы поручаете что-то кому-то продать, Ну вот у меня, например, на обслуживании есть учреждение культуры, мы заключаем агентские договоры на реализацию билетов на мероприятия. Сюда же можно отнести услуги кредита, где, собственно, плата за кредит. Напрямую зависит от размера кредита да, от этого объективного показателя. Сюда мож, можно отнести э, энергосервисные контракты. Ну, у нас это не будут не контракты, это просто будут договоры на мероприятия, направленные на экономию ресурсов. Но ну, смысл вы понимаете: да? энергосервисного контракта, ну, я буду так его называть. Когда э проводятся мероприятия, за счет которых достигается экономия в потреблении энергетических и других ресурсов, вода, тепло, электричество. И оплата проходит за счет этой экономии. То есть размер платы определяется, опять же, по формуле, не заранее устанавливается. Ну и точно так же, как и в закупках с ценой за единицу, в закупках с формулой цены я подготовил для вас небольшую табличку с примерами проведения таких закупок, но это вы уже потом тоже самостоятельно посмотрите. Все эти закупки тоже прошли через сито антимонопольного органа и контролеры, в принципе, никаких претензий к порядку проведения таких закупок не имеют. Номера извещения и реквизиты соответствующих решений УФАСов в презентации есть. Друзья, ну вот мы с вами основную часть вебинара закончили. У нас с вами остался один блок это проблемные вопросы. Я бы сейчас, прежде чем мы с вами к этому блоку перейдем, хотел бы уточнить вот что: скажите мне, пожалуйста, ну. Главный вопрос и, собственно, главная цель моего вебинара, что мне интересно больше всего. Вам понятно, как проводить закупки с ценой за единицу из формулы цены или нет? Супер. Я рад, что у нас в чате такое единодушие. Я надеюсь, что благодаря тому, что я сказал, ну хотя бы чуть-чуть стало понятнее. Для кого-то, может быть, было не так понятно, после того, что я рассказал, после того, как вы обязательно, я надеюсь, посмотрите мои схемы потом еще раз, вам станет понятнее. И мы с вами переходим к последнему вопросу, к последней теме, которую я сегодня хочу осветить – это проблемные вопросы. Проблемные вопросы рамочных договоров. То есть вот как эти механизмы реализуются, мы вроде с вами в схемах увидели и даже на примерах разобрали. разобрали. Но на самом-то деле здесь подводных-то камней больше, чем, чем пользы от проведения, наверное, таких закупок. Давайте разберемся со всеми подводными камнями по порядку. Так, сейчас я опять увеличу. Проблема первая. Проблема первая, как ни странно, друзья, кроется в самом законе, в самом законе 223 ФЗ. Казалось бы, 223 закон нам разрешил проводить закупки без объема, закупки с формулой цены или с ценой за единицу, но этот же закон нас в этом деле и ограничивает. Где именно? Как ни странно, в самих понятиях отдельных способов закупки. Ну вы, наверное, знаете, да, что у нас есть статья 3.2 в законе, в которой содержится определение по каждому способу закупки, ну по крайней мере, по тем, которые есть в законе. Так вот там есть определение аукциона и запроса котировок. Давайте вспомним, что называется аукционом согласно закону 223 ФЗ. Аукцион – это форма торгов, где победителем признается участник, который предложил самую низкую цену договора путем снижения начальной максимальной цены. Что мы здесь видим? Что провести аукцион нельзя без начальной максимальной цены. То есть начальная максимальная цена собственно, и предложение о цене договора – это обязательные параметры для проведения аукциона. А теперь давайте вспомним нашу с вами закупку с ценой за единицу. Там нет понятия цена договора, там нет понятия начальная максимальная цена Теперь давайте посмотрим запрос котировок. Запрос котировок – это форма торгов, где победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям и, опять же, содержит наиболее низкую цену договора. То есть в запросе котировок на выходе мы получаем договор, в котором есть что? Цена договора. Не максимальное значение цены договора, не цена единицы, не формула цены, а именно конкретно совершенно четко определенная цена договора, которая попала в договор из заявки победителя. Итак, друзья, что в итоге, какой, к сожалению, неприятный вывод мы с вами должны будем сделать? Поскольку определение аукциона, особенно аукциона, ну и, на мой взгляд, и запроса котировок, которые содержатся в законе, предусматривают такие параметры, как начальную максимальную цену договора и предложение о цене договора, то... Строго говоря, провести аукцион и запрос котировок без объема, то есть с формулой цены или с ценой за единицу, невозможно. То есть можно пользоваться любым другим способом, Запрос предложений, конкурс. Можно придумать свой способ, который, например, будет похож на аукцион, но это будет не аукцион. Или будет похож на запрос котировок, но это будет не запрос котировок. И проводить ими. Но вот конкретно аукцион и конкретно запрос котировок я бы не рекомендовал вам проводить без объема. То есть с ценой э, за единицу или с формулой цены и максимальным значением цены договора. Вот это, на мой взгляд, ключевая проблема. То есть законодатель, когда вносил изменения в одну статью, э, не... Соотносил то, что он вносит, с тем, что уже есть в законе. И мы в итоге получаем, что одна норма закона нам позволяет проводить закупки без объема, другая норма закона фактически, не напрямую, но фактически, исходя из этих формулировок, нас в этом деле ограничивает. Это была первая проблема. Вторая проблема. Вторая проблема, она тоже связана с начальной максимальной ценой. Это обеспечение заявки. Все вы знаете, что согласно все той же статье 3.2 223 закона, у нас обеспечение заявки может устанавливаться в закупках только с начальной максимальной ценой больше 5 миллионов рублей. То есть, когда мы с вами задумываемся о том, Будем или не будем в конкретной закупке устанавливать обеспечение заявки, мы должны посмотреть на что? На начальную максимальную цену договора. И здесь, внимание, вопрос. А как быть с закупками, в которых нет начальной максимальной цены договора? Наши-то с вами закупки без объема проходят без начальной максимальной цены договора, там только цена единицы, максимальное значение цены договора, сумма цен единиц и формула цены, все, никакого начальной максимальной цены договора нет. Поэтому, друзья, вывод здесь опять же напрашивается сам собой. В закупках без объема, ну я их так условно называю без объема, да те механизмы, которые мы с вами разобрали, обеспечение не устанавливается. Проблема третья. Проблема третья похожа на вторую. Отдельные требования к участникам закупки тоже могут зависеть от цены договора. Вот здесь ну, бесполезно искать что-то в самом 223 законе. Там про это ничего нет. Здесь может быть в каких-то других специальных законах или в вашем положении закупки. Например, приведу пример с закупками стройки. Да? Все вы знаете, что у нас... Есть городостроительный кодекс, который говорит нам о том, что если мы с вами проводим строительную закупку, то если цена договора больше трех миллионов рублей, наш подрядчик должен иметь, должен быть членом соответствующей саморегулируемой организации. Так вот, друзья, здесь опять же смотрим, да, все зависит от цены договора. Вот в этом конкретном примере, хотя подчеркну, это может касаться не обязательно СРО, у, по вашему положению закупки могут и другие требования к участникам закупки зависеть от цены договора. Э, в, конкретно в моем примере, да? все упирается опять же в цену договора. И опять же, внимание, вопрос, а ведь в закупках то без объема цены договора нет. Есть только максимальное значение цены договора, но это ведь не то же самое, это же не то же самое, что цена договора. Максимальное значение цены договора – это предельная сумма, которую можно потратить. Она совсем не обязательно может равняться тому, что на самом деле будет потрачено. Поэтому мне представляется, что закупки без объема будет очень сложно, если сказать, что невозможно провести с установлением вот таких вот требований, которые зависят, предъявление которых зависит от конкретной цены договора. Четвертая проблема, предпоследняя, по-моему, наша с вами любимая единая информационная система. Но эта проблема, я думаю, вам хорошо знакома. Я видел в чате, что вы спрашивали, что на самом деле вот те механизмы, которые я предложил с проведением закупок без объема, с формулой цены, там с ценой за единицу, очень сложно переложить будет практически на единую информационную систему. И вы здесь совершенно правы в своих комментариях. Дело в том, что у нас на сегодняшний день ну, порядок размещения информации в единой информационной системе, он заточен на закупки классические, с нормальным объемом, заранее известным, и с начальной максимальной ценой договора. А вот закупки без объема и уж тем более без начальной максимальной цены договора ну формально в единой информационной системе как бы не отразить. И ну тут ведь на самом-то деле дело не в самой единой информационной системе, да? это ведь не разработчики системы плохие. Дело-то все в том, что у нас нормативные акты не успевают, просто вот за этими изменениями, за появлением вот этих вот закупок без объема. Ну, например, план закупки, да? 932-е постановление. 932-е постановление нам по-прежнему говорит, что в соответствующей позиции плана закупки нужно указать начальную максимальную цену договора. Давно пора было в 932 постановление внести изменения, и тогда бы и разработчики ИИС предусмотрели бы это в своих обновлениях, что в качестве этого параметра можно было бы указывать не только начальную максимальную цену договора, но и, например, максимальное значение цены договора как в закупках без объема. Ну, мне представляется, конечно, что в этой графе следует указать как раз максимальное значение цены договора в закупках без объема, тот самый неизменный параметр. Но вы же понимаете, что на самом-то деле это как бы ну, не совсем правильно. да? Графата ведь будет называться по-прежнему начальная максимальная цена договора, ведь с этим вы ничего не поделаете. Дальше, отчетность, та самая, которая до 10 числа, сегодня, кстати, последний день, те, кто еще не разместил, не забудьте. Отчетность у нас о заключенных договорах, она о чем? Что мы в ней указываем? Количество и общую стоимость заключенных договоров. То есть, очевидно, общая стоимость заключенных договоров. Очевидно, надо складывать суммы договоров, да? Ну по-другому никак. А у нас в закупках без объема нет параметра суммы договоров. Есть только максимальное значение цены договора. Но по всей видимости, в данном случае их нужно, эти параметры, приплюсовывать к нашим с вами обычным договорам. Но другого варианта просто нет. Иначе мы с вами ну, никак не отразим этот договор в единой информационной системе. В реестре договоров нужно указывать цену договора. Об этом нам говорит 1132 постановление, которое тоже не спешит меняться вслед за вот этим введением закупок без объема. Оно нам говорит, что указываем цену договора и все, без вариантов. Никаких тебе максимальных значений цены договора и уж тем более в единой информационной системе не получится включить формулу цены. Как видим мы, друзья, подзаконные акты, да и сам закон во многом, ну, скажем так, назрели перемены, которые ну, давно уже нужно было внести, и вслед за ними и единая информационная система поменяется. Вот если говорить конкретно про единую информационную систему, то вообще-то здесь можно предложить разные варианты. Ну, все они будут, скажем так, формально неправильными, но разные варианты обхода этой проблемы, да. Первый вариант – это тот, про который я вам уже сказал. В качестве начальной максимальной цены указывать максимальное значение цены договора. Благо у нас и в закупках с ценой за единицу, и в закупках с формулой цены везде есть параметр максимальное значение цены договора. Тот самый неизменный. То есть можно в качестве начальной максимальной цены указывать его. Об этом я уже вам сказал. Есть письма, разъясняющие Минэкономразвития, которые, э, ну, они правда старенькие, э, но если, например, на них ориентироваться, то они нам в свое время говорили о том, что в качестве э, цены нужно э, указывать фактическое исполнение. То есть исполнили – добавили сумму, исполнили – добавили сумму и в план, и в ежемесячную отчетность. Но согласитесь, такое бы правило сделало проведение закупок без объема, но ну, совсем неинтересным, потому что нам бы пришлось бесконечно возвращаться в план, в ежемесячную отчетность и все время добавлять туда суммы исполнения по вот этому договору. А представьте, если поставка по договору проходит каждый день 365 раз за год. Ну, на мой взгляд, это как бы не самый. Не самый простой вариант, и я думаю, что большинству из вас он бы не понравился есть и другой подход, который отражен еще в одном письме Минэкономразвития, когда сам по себе рамочный договор не отражается в единой информационной системе, а каждая отдельная поставка по такому рамочному договору уже будет считаться отдельной закупкой и будет отражаться в единой информационной системе. Это как бы укладывается, помните, мы с вами в начале вебинара рассматривали два подхода к рамочным договорам, укладывается как бы во второй подход, но очевидно, не учитывая как раз, ну, оно и понятно, письмо-то старенькое, не учитывает как раз те изменения, которые произошли в законе 223 ФЗ вот в связи с введением закупок без объема. Минфин вообще проще предлагает поступить, как главный регулятор советует в своем письме установить особенности отражения рамочных договоров, ну, скажем так, закупок без объема в положение о закупке. Ну, может быть, в этом логика тоже есть. Вот. Пятая проблема. А, предпоследняя. При проведении закупки необходимо указать объем. Вот до этого мы с вами говорили, что необходимо указать цену. Но ведь при проведении закупок необходимо указать и объем, в плане закупки есть соответствующая графа, в извещении есть соответствующая графа, в протоколах обязательно указывать объем. Но вот здесь, коллеги, как раз ответ э, лежит на поверхности. Давайте вспомним, мы с вами в начале вебинара говорили о чем? О том, что ведь объем -то товаров, работ, услуг может устанавливаться не только э, в натуральных единицах, но и в денежном выражении. Поэтому, отвечая на данный вопрос, работая с данной проблемой, мне представляется логичным решение следующее – в качестве объема указывать максимальное значение цены договора. Это как раз тот параметр, который определяет руководство из Гражданским кодексом и ссылкой в 223 ФЗ на Гражданский кодекс определяет количество закупаемых товаров, работ, услуг просто в денежном выражении. То есть в количество ставим рубли, на мой взгляд, это вполне, вполне правильно. Ну и шестая и последняя проблема, с которой вы можете столкнуться при проведении закупок без объема, при заключении рамочных договоров, это приоритет. То самое 925-е постановление, которое мы сегодня с вами тоже уже упоминали. Я думаю, что механизм предоставления приоритета вам хорошо знаком. И если мы сейчас с вами вспомним, то... Вспомним 925 постановление, то э, увидим, что механизм предоставления приоритета весь завязан на начальной максимальной цене договора и предложении цене договора. То есть невозможно применить механизм предоставления приоритета российским товарам, работам, услугам без начальной максимальной цены договора или без цены договора. Там идет снижение как раз цены договора. Поэтому, друзья, здесь, опять же, ответ напрашивается э, сам собой. Если мы с вами проводим закупку без объема, без начальной максимальной цены договора, без цены договора, собственно, то в таких закупках приоритет по 925-му постановлению не предоставляется. Друзья, это все, что я хотел вам рассказать. Ну, по крайней мере, то, что я подготовил для вас в презентации и что хотел рассказать, не учитывая ваши вопросы. Еще раз повторю, запись вебинара будет всем направлена, а я призываю вас подписаться на мою страницу в Инстаграм. Если вы сейчас возьмете в руки свой мобильный телефон и просто наведете прям камеру своего телефона на QR-код, который вы сейчас видите на экране, вы автоматически окажетесь на моей странице в Instagram, и тогда мы с вами всегда будем на связи. Ну что, у нас с вами осталось немного времени, и я отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте. По нашему положению мы имеем право заключать договор на курьерские услуги у единственного поставщика. Обычно заключаем договор на год, прописываем в договоре общую цену без количества. С 2021 года мы должны при размещении в ИИС указывать цену за единицу. Прайс на курьерские услуги достаточно большой. Цены на отправление зависят от дальности. Ну, Татьяна, здесь все очень просто. просто на самом деле в вашем договоре вот это вот вы говорите да курьерские услуги на самом-то деле в договоре ведь не просто курьерские услуги а несколько курьерских услуг то есть это чистый вариант призкурантного договора то есть в одном договоре несколько видов услуг и по каждому виду услуг мы указываем цену единицы и в целом по договору максимальное значение цены договора то есть проведение заключения данного договора оно укладывается в нашу с вами схему проведения закупки с ценой за единицу. И такой договор можно заключить и в конкурентном виде. И точкой конкуренции здесь будет сумма цен единиц. А можно просто провести как у единственного поставщика. И тогда у вас в договоре будет цена единиц, количество не указано и максимальное значение цены договора. То есть максимальная сумма, которую вы сможете потратить на все курьерские услуги. Так, Татьяна, будет ли запись вебинара? Запись будет. Добрый день. Прошу извинить. Опоздал. Возможно, уже обсудили. Возможно ли рамочный договор без максимальной цены договора? То есть имеем только цену единицы. Евгений задает вопрос. Евгений, смотрите, здесь все зависит от того, какой подход мы используем для определения понятия «рамочный договор». Вот Жалко, конечно, что вы не были в самом начале, но я надеюсь, вы потом внимательно посмотрите. Если считать рамочным договором вариант, когда мы с вами… Рамочный договор – это просто отбор потенциальных участников для проведения последующей конкурентной или неконкурентной закупки, тогда, отвечая на ваш вопрос, можно ответить «да». А вот если все-таки рамочный договор – это договор, конкретный договор на проведение конкретной закупки, то есть рамочный договор – это самостоятельная закупка, тогда… Исходя из тех механизмов, которые предлагает нам на сегодняшний день 223 закон, а таких механизмов всего два – это закупки с ценой за единицу и максимальное значение цены договора или закупки с формулой цены и максимальное значение цены договора, тогда, отвечая на ваш вопрос, получается нет, потому что в обоих этих случаях в закупке обязательно устанавливается неизменный параметр максимальное значение цены договора. По суммам цен единиц, как участники в своей заявке указывают снижение, уменьшают цены каждой единицы или уменьшают сумму цен? Значит, Анна, очень хороший вопрос. На самом деле многое будет зависеть от того, как вы предусмотрите это в положении о закупке, ну и соответственно в соответствующей закупочной документации. В моем примере, который я вам как вариант предлагал, да Точкой конкуренции была именно сумма цен единиц. То есть участники не должны были в своих заявках разбивать предлагаем, предлагаемую ими сумму цен единиц, на, ну, не должны были уменьшать сумму цен единиц, точнее не должны были уменьшать цены единиц. То есть они предлагают только сумму цен единиц. Дальше мы считаем процент снижения, исходя из этого процента снижения, пропорционально уменьшаем стоимость каждой единицы. Это в моем варианте. Но чисто теоретически можно было бы предусмотреть в положении закупки, когда участники предлагают не только сумму цен единиц, но и конкретную цену единицы, по каждому закупаемому товару, работу, услуги. То есть законом этот вопрос не урегулирован. Как вы в положении пропишете, так и будет. Можно ли проводить закупки с ценой и максимальным значением при закупках у единственного поставщика? Вполне можно, и больше того, Лариса – как я уже сказал, многие из нас с вами это делают, просто, может быть, мы с вами не знали, что мы это делаем, но закупки у единственного поставщика с ценой за единицу и максимальным значением цены договора проводятся точно так же, и здесь никаких ограничений нет. То есть можете конкурентным способом, можете неконкурентным. Дальше. Договор заключается с единственным поставщиком по ориентировочной цене, которая складывается из, из ориентировочного количества и ориентировочной цены, около 700 позиций. При окончании <coughs> составляется... Так, так, так. Можно ли размещать в ЕИС только ориентировочную цену, не расписывая, из чего складывается ориентировочная цена? Ну, Екатерина, отвечая на ваш первый вопрос, мне признаться честно, вообще не очень нравятся закупки с ориентировочной ценой. Вот давайте еще раз. Законом три варианта указания цены предлагает. Начальная максимальная цена это конкретная начальная максимальная цена, которая путем снижения превращается в конкретную цену договора, не ориентировочную, а вполне себе конкретную, твердую. И два варианта закупки без объема: с ценой за единицу, но там вообще нет количества, и с формулой цены и максимальным значением цены договора, но там вообще нет количества. Как видите, законом не говорит о том, что в договоре может быть указано ориентировочное значение цены договора, а учитывая, что вы в ходе исполнения данного договора еще и соглашение на окончательный объем заключаете, тогда возникает логичный вопрос, а зачем вообще надо было указывать ориентировочное количество? Почему нельзя было тогда указать конкретное количество с конкретной ценой то есть это был бы классический вариант проведения закупки, а потом путем заключения дополнительного соглашения это конкретное количество и конкретную цену изменить, ну, если вы будете видеть, что в ходе исполнения договора потребность уменьшилась или увеличилась. Вот На мой взгляд, правильным представляется именно этот вариант разрешения данного вопроса. Организация выполняет ремонтные работы и устраняет аварийные ситуации в маленьком городе. Спрогнозировать потребность в материалах не представляется возможным. Заключаем несколько договоров с ориентировочной ценой, способом закупки у единственного поставщика, чтобы была возможность наиболее выгодно купить товар. Как грамотно обосновать начальную максимальную цену закупки у единственного поставщика в данном случае? Заключать договор с фиксированными ценами за единицу поставщики не будут. Ну, Екатерина, я думаю, что на ваш вопрос я ответил, отвечая на предыдущий вопрос. Вариант с ориентировочной ценой, вариант, такой вариант проведения закупки, на мой взгляд, не укладывается в те варианты, которые нам на сегодняшний день 223 ФЗ Предлагает. Вот. А по поводу обоснования начальной максимальной цены, э, э, закуп... ну, в данном случае, в вашем случае, цены закупки у единственного поставщика, здесь ведь все очень просто. Закон нам говорит о том, что мы должны обосновать, что мы должны установить порядок такого обоснования, но законом ничего не говорит о том, как мы должны это сделать. Поэтому, отвечая конкретно на ваш вопрос, ну, как смотрим положение закупки, потому что именно в нем должен быть установлен порядок такого обоснования. Подскажите, в каком формате для поставщиков проходят такие закупки и на каких площадках? Ну, если говорить конкретно про электронные площадки, что я, я думаю, что на всех электронных площадках, по крайней мере на крупнейших, механизм, механизм проведения закупок с ценой за единицу и с максимальным значением цены договора реализован. Поэтому любой площадкой можете пользоваться. Рамочный договор при закупке у единственного поставщика до 100 тысяч рублей нужно ли размещать? У меня в положении пропис... у меня было прописано, видимо, что надо размещать. Ну, вот, Светлана, давайте сразу же разберемся. Вот вы говорите, что у вас рамочный договор, и при этом он до 100 тысяч рублей. Тогда возникает логичный вопрос. Как вы поняли, что он до 100 тысяч рублей? У нас в рамочном договоре нет цены договора. Есть максимальное значение цены договора. Вот если... Укладываться в те механизмы, которые мы сегодня с вами проговорили. Поэтому, если у вас максимальное значение цены договора не превышает 100 тысяч рублей, тогда, конечно, такой договор в единой информационной системе можно не размещать. Об этом нам напрямую говорит сам 223 закон, статья 4. Так, Лариса спрашивает, если X – это цена бензина на данный момент на АЗС, чем будет являться X в случае с металлопрокатом? Ну, там по большому счету то же самое. То есть это точно такой же договор поставки. В этом договоре поставки будет э, параметр цена в конкретную единицу времени. Но если этот параметр в течение года меняется, а я, кстати, знаю, да, что на металлопрокат цена очень сильно меняется, то ту формулу, которая у меня приведена в примере, надо будет усложнить то, что у меня после знака равно, надо будет плюс, потом то же самое, потом плюс, потом то же самое и так бесконечное количество раз. Либо впереди поставить знак суммы и тогда эта формула будет корректная. В данном случае, если говорить про металлопрокат, то цена будет это будет цена единицы вот этого вот металлопроката. Про закупку услуг страхования имущества, пожалуйста, поподробнее. Ну, друзья, к сожалению, поподробнее, конечно, уже не получится. Закупка услуг страхования – это классический вариант проведения закупки с формулой цены, если мне не изменяет память, то там есть прям конкретные формулы в нормативно-правовых актах, при помощи которых, собственно, цена определяется. То есть Закупка услуг страхования укладывается в нашу с вами схему проведения закупок с формулой цены, которую мы сегодня с вами обозначили? Другой вопрос: что там будут использоваться другие формулы, а в принципе-то механизм точно такой же: Могу ли в положение закупки прописать одновременно снижение при закупке конкретной цены и сумму цен с учетом выбранного варианта документации в каждой конкретной Так, снижение это... при закупке конкретной цены. Можете, Светлана. Можете, То есть, вот в моем примере за, участники закупки не предлагали снижение цены единицы, предлагали только снижение суммы цен, а заказчик самостоятельно пропорционально снижал цену единицы. Но если э -э, в вашем положении будет предусмотрен другой порядок, когда участники закупки в своих заявках снижают не только сумму цен, но и цену каждой единицы самостоятельно, пожалуйста, тогда вы будете пров проводить э -э, такую закупку друзья ну на этом вопросы во вкладке вопросы и ответ закончились ну собственно и время наше с вами подошло к концу ровно два часа мы с вами сегодня позанимались Я надеюсь что как минимум вопросов после нашего сегодняшнего мероприятия у вас осталось меньше. большое вам спасибо особенно тем кто досидел до конца два часа это много. Если какие-то вопросы у вас остались или если на какие-то вопросы я просто сегодня не ответил, вы, например, писали их в чате, а я их не заметил, в моем инстаграме я обязуюсь на них обязательно ответить. Всем хорошего дня!